Ну что, друзья, всем привет. Сегодня мы будем рассказывать про вот такую модель Поляриса. Sportsman x 2 800. Старенький, такой красивенький фермер. Интересная конструкция. У него сделана вот эта вещь. Володь, покажешь, как она открывается? Смотрите, суть какая. У него откидывается борт задний. Для того, чтобы посадить второго пассажира. Ну так, загадание немножечко я поздравил. Ну да, тут даже видно. Опускается вторая седуха. Бабах. Еще можно эту седуху регулировать по высоте. Оба на Слушай, ну вот в фермерском хозяйстве такая вещь, конечно, удобная. И еще вот этот откидывается на немножечко. Опа-на, и вот так вот. Это все фиксируется. Чпоньк. Опа. Угу. И немножко самосвал. И лопатой сгребаешь. Слушай, отличный бухловоз. И здесь у него... Странно, что сейчас зима, а он весь в грязи. Ну да, и еще у него задний дивка свободного вращения. Ну, конечно, полярис у нас любит изысками с вами под названием расположить в очень доступном месте аккумулятор. Вот так вот у него, короче, 4 ВД включается здесь. Подогревы ручку располагаются вот в этом месте. Ну, про этот. Это один из немногих полярисов. У которого есть 2 на 4. Ага. 4 на 4 и АВД Обычно у полярисов Только 2 на 4 и АВД Угу Вообще красавец какой Вот это расположение лебедок У полярисов, конечно, вообще классная штука Высоко располагается, фактически вода не хлебает За это можно им отдать должное Но вот чтобы заменить ремень в поле, ребята Вас ждет уникальный секс Снять вот это все. Вот это попытаться как-то. Но вот выход вариатора у него идет уже сделан здесь. Или вход, я хрен его знает. Молодь, слушай, а как у него меняется ремень вариатора, скажи? Классный секс, да? Очень. Соответственно, вот любимый у поляриса тема. Соединение одной части со второй. У меня здесь получается... А еще понятно, О, вот так включил вот, это? <смех> вот этот подогреватель Какой-то может быть Ребят, кто знает, напишите, для чего вот эта штука Я, честно говоря, даже понятия не имею Я не разбираюсь в полярисах Но сам по себе задний редуктор Смотрите, какой конструкции сделан Единая часть Походу она с блоком с КПП э, С мотором, да, идет с КПП? Ну, с коробкой, да. это, думаю, Фу, вау, вау Рычаг закреплен аж, смотрите, как закреплен аж на редукторе. Интересная конструкция. Верхняя часть кронштейник идет. Тоже на редукторе закреплен. Очень, очень интересненько. Что у нас здесь с этой стороны? А, ну вот, получается, коробка и редуктор соединены в одну, в одну единую конструкцию. То есть, если вам что-то там крякнуло в редукторе, вы разбираете вместе КПП и сразу ну, по попутно смотрите. Вот эта тема мне знакома еще на СРЗР. -ок. Идет она, мозга пудрит постоянно. Вот. Вот, собственно, так это устроено. Бак у них располагается с передней части. Бачок здесь у нас стоит. Стандартная тема для поляриков. Ну, примерно вот такая игрушка. Фермерская Слушайте, ну вообще концептуальная вещь интересная, интересная на самом деле. В целях не просто покатух, а вот так для дела. Именно для дела, но дорогая, дорогая. Так, а как у нас спереди здесь? Спереди у нас здесь боль. Боль, боль. Все в этом редуктор, кардан, наверное. А, Валыч, кардан ты просто разобрал, у него валяется на земле, да? Кардан валяется у него на защите. Это ты, потому что, да, его подснял? Нет. Я ничего с ним не делал. Ты что с ним не делал? Нет, тебе к тому, что этот. А, потому что близко к раме? Во-первых, он близко к раме лежит почему-то, и он уже такой, по-моему, чутка это, как-то у него вниз все смотрит, это безобразие. Ну, лет 10 не обслуживали. А, ну это бывает. Очень интересно. Поларис. Интересная машинка, на самом деле, в целях это. Ну, бардачок не буду открывать. В общем, ребята, вот такая тема. Кто знает, напишите в комментариях. Очень интересно, для чего это. Для чего? Я не знаю. Щуп для проверки. Масляный фильтр. С одной стороны, удобно его менять. Сливать масло не знаю как. Наверное, как и стандартно у всех снизу где-нибудь. Прикольная тема, прикольная. Что у нас с этой стороны? устроен как сюда заходят какие-то две фишки ага. вот так вот, вот такой красавец могу изгиб с радика идет один, второй, третий на соединениях идет все еще пока в заводском формате вот так вот выполнены фары да ветка прикуриватель есть ну, как-то так что, ребята вот такая машинка интересная реально интересная